Сегодня мы с вами поговорим о самой большой беде человека и человечества. Скажете, Некрасов опять что-то придумал? Да нет-то, друзья, я не придумал. Я просто наблюдаю за жизнью и постепенно открываю ее закономерности все глубже и глубже. И в этих закономерностях нахожу как раз ответы на те вопросы, которые мы задаем перед жизнью в своей реализации, в своих достижениях, в своем здоровье, счастье и так далее. Так что это за беда? Я думаю, она в жизни встречается у каждого человека, у каждого, у каждого человека это встречается. Но из-за того, что она часто встречается, она уже замазолила нам глаза и мы даже особо не задумываемся, да, что и не считаем это первой бедой. Да, она есть, да, присутствует, мы как-то свыкли с этим. Свеклись с этим и живем вот в этом постоянном взаимодействии с этой бедой. Я сейчас назову ее, и вы, наверное, в большинстве своем сразу согласитесь. Но ну, а кто-то, может быть, по попозже, когда подумает и послушает меня, или сам догадается. Беда называется чувство вины. Если вот вы сейчас задумаетесь и посмотрите вокруг, вы видите, как много чувство вины в вашей жизни, даже перед самим собой. Ой, я поздно встал, что же я такой вот, там, я это не сделал, ой, это забыл, это плохо, ой, я много ем, ой, я опять наелся сладкого, там, ой, я опять нарушил режим, ой, я не, не сделал там комплекс упражнений, ой, я там не позвонил. И пошло, и пошло, и пошло. Мелочь? Нет, друзья. Чувство вины – это энергия самая разрушительная в жизни. Самая разрушительная. Она незаметна, но очень четко подрывает все наши самые лучшие устремления, мечты, нашу реализацию. Она убирает из жизни радость. Вы знаете, это «А без радости как можно жить?» Радость наполняет, радость создает краски. А из радости рождается любовь. Значит, мы не до конца ее любим. А часто мы обвиняем в любви и себя. Там не то, не так и так далее. И другого. Обвинений много. В свой адрес, в адрес других. Естественно, и чувство вины за этим привязано. Все это взаимосвязано. Чувство вины и чувство и обвинение, это одна композиция, это один процесс. Поэтому существует заповедь Библии, причем очень важная заповедь. Не суди, да не судим будешь. Это об этом как раз. Все знают эту заповедь. Многие ее повторяют. Но мало кто понимает глубину этого удивительного по мощности разрушения механизмов жизни человека. А еще меньше тех, кто старается жить без вины и не обвиняя. То, что нельзя жить только без вины. То есть я ни перед кем не виноват. Это э, только полдела. Но если ты будешь обвинять, ты обязательно попадаешь в чувство вины. И вот эти вот все малейшие, большие и маленькие проявления чувства вины, большие маленькие проявления обвинений, в адрес кошки, собаки, ребенка, мужа, коллеги, соседа и так далее, так далее, так далее, родителей. Это же такое создает огромное, мощное, такое, знаете, я бы сказала, мощные путы опутывают человека вот благодаря вот всем вот этим обвинениям и чувствам вины. Это серьезнейшее, это серьезнейшее, серьезнейший тормоз по развитию человека. Не пройдя, не избавившись от этого, не осознав эту беду, не избавившись от нее, добиться больших успехов не получится. Так и будешь скрести, всю жизнь обучаться, развиваться, что-то решать. Но принципиальных изменений не будет. Только когда ты скажешь «все». Я никому ничего не обязан. Я ни перед кем не виноват. Я никого не обвиняю больше. Потому что в каждый момент времени происходит самое совершенное событие. И в этом событии складываются так все, все взаимоотношения, люди, факты, звезды и так далее, что только так могло происходить данное событие. Кого обменять? Почему я должен чувствовать вину в каком-то событии или обвинять кого-то? Нет, самое совершенное событие произошло. Именно вот так надо смотреть на каждую ситуацию, на каждое событие, на каждое обвинение и на каждое чувство вины. И тогда все это уходит. Даже слово «прости» оказывается это тоже важный момент, который фиксирует нашу вину. Мы просим прощения, значит, мы признали свою вину, но вины нет, Потому что в каждый момент времени у вас произошло то, я это сделал так, потому что в тот момент я по-другому не мог, из-за своего характера, из-за вашего поведения, там то, то, то, из-за всех событий, может быть в это время был мощный такой мощная вспышка на солнце, она повлияла. Как я могу обвинять? и за что я буду просить прощения? Слово «прости» введено в наш язык для того, чтобы мы всегда чувствовали себя виноватыми. Да, прощение происходит. Да, какое-то облегчение происходит. Сказал «прости» как-то стало легче. Нет, друзья, это обман. Мы убрали только вот это чувство вины из сознания. Мы его погрузили в подсознание дальше. И оно там ведет разрушительную свою работу. Сказав, прости, мы просто убрали верхний слой. Мы как бы все сделали и успокоились. А на самом деле, это иллюзия. А на самом деле, чувство вины ушло глубже. И оно разрушает человека. Видите, как все просто. И вот это вина, чувство вины, используется, инструмен, используется как инструмент многими Структурами, эгрегорами, родители. Родители манипулируют на чувство вины. Поэтому часто вы даже встречаясь с ними, вы чувствуете какое-то... Вроде все хорошо. Поговорили, прочее. Но какая-то тяжесть. Возвращаетесь от них неудовлетворенно. Потеряли радость. Состояние потеряно. Почему? Потому что подсознательно, или сознательно даже, или может даже проговорят вам, что вы в чем-то виноваты. Мало при... Рядко приезжаете, мало обращаете внимания, мало звоните, прочее, прочее, прочее, прочее. И вы погружаетесь в это состояние вины все больше и больше. Вспомните, такой, может быть, видели фильм, э, детский мультфильм, он пошел, прошел по всем экранам. Экраном это король лев. Вспомните кадр, когда лев, лев. Мощная такая сила. И вдруг его стали обвинять. И он теряет, теряет, теряет на глазах эту силу. Вот пример. Это действительно так. Когда вас обвиняют, когда вы испытываете чувство вины, все, вы теряете большую часть своих энергий. Поэтому, самое лучшее сказать и в любой ситуации не чувствовать себя виновата. Я ни в чем не виноват. Так, так сложились обстоятельства. Вот поэтому все так получилось. И Никого не обвинять, ни в чем никогда, ни в мелочах, ни по-крупному. Вот это путь избавления, коренного избавления от этой беды.